Добрый день, коллеги. Сегодня у нас презентация исследования Центра новых идей о нейтралитете Беларуси. Продолжительность нашего мероприятия будет один час. Наши сегодняшние спикеры это Регор Остопения, директор по исследованиям центра новых идей. Привет, Ригор. Доброе утро. Добрый день. И Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей. Добрый день, Павел. Доброе утро. Прошу вас, кто еще не переименовал себя в Zoom, пожалуйста, укажите свое имя, фамилию и издание. После презентации спикеров у нас будет сессия вопросов и ответов, поэтому если вы хотите задать ваш вопрос, то поднимайте руку или пишите вопрос в чат. Также напоминаю, что у нас в режиме Live доступен перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на английском, пожалуйста, выберите эту опцию в Zoom. И передаю слово Рыгору. Рыгор, пожалуйста. Да, спасибо большое. Доброе утро, добрый день. В зависимости от того, где вы сейчас находитесь. Спасибо большое, что присоединились к нашей, к нашей презентации про исследования, которое мы написали вместе с Павлом. Я попрошу мою коллегу, может быть, поделиться самими файлами в чатбоксе. На самом деле, это был достаточно большой проект, который был посвящен нейтретию Беларуси. Мы сделали еще достаточно большое количество закрытых фокус-групп, закрытых встреч с экспертами, аналитиками. И сегодня рада, что мы можем наконец-то уже говорить это как на, на примере конкретных файлов. Само исследование про нейтралитет, но, конечно же, в наши времена звучит как-то не совсем логично, скажем прямо. да. Но мы должны понимать, что на самом деле все, что происходит сейчас в Беларуси, это не совсем логично. И, скорее всего, в исторической перспективе это достаточно скоро закончится. И очень важно, чтобы до этого момента в Беларуси возникли конкретные идеи, как должна выглядеть внешняя политика Беларусь, как, в принципе, должна выглядеть новая Беларусь, следующая Беларусь. Как вы знаете, формально причиной, которая послужила нашему исследованию, стала заявление Александра Лукашенко, Владимира Макея о том, что из Держковой конституции будет исключена статья о том, что Беларусь должна стремиться к нейтральной внешней политике. Завтра, как я понимаю, будет происходить финальное уже заседание Конституционной комиссии, после которого будет опубликована версия Александра Лукашенки новой конституции, в которой как раз таки будет включаться исключение, в том числе, этой меры о нейтралитете Беларуси из, из этой конституции. Но на самом деле, я думаю, что не надо уже уделять слишком большое внимание тому, что говорится там, Александр Лукашенко, Владимир Маки и так далее и тому подобное, потому что на самом деле мы написали это исследование, потому что идея нейтралитета является одной из самых важных, которые есть в русской внешней политике. Представители разных лагерев политического спектра Беларуси обращаются к этой идее. Да? Эта идея популярна в белорусском обществе. Но при этом, несмотря на это, эта идея оставалась долгое время мало изученной с исследовательской точки зрения. Но она также не совсем понятна и с политической точки зрения. Да? То есть, несмотря на то, что эта идея как бы поддерживается многими, но, например, государственные органы никогда не имели какой-то программы реализации этой политики. Хоть это было записано в Конституции, да, политики тоже не имеют до конца представления, понимания, как это на практике эта политика должна выглядеть. И поэтому мы решили сделать это исследование, чтобы таким образом рассказать чуть больше, каким образом, что, значит, что означает нейтралитет в контексте и предложить несколько мер, которые могли бы быть полезными для бюрдской внешней политики, в среднесрочной перспективе. Сейчас я открою презентацию. На самом деле у нас одна презентация с Павлом на двоих, поэтому это будет, но до этого времени еще в Zoom, наверное, не дошел до того, чтобы делать такие совместные презентации. Я вам сейчас расскажу, что будет вообще происходить, да во время нашей презентации, мы рас... вот этот план 4 раздела, который вы можете найти также в нашем исследовании, мы постараемся за минут 15 рассказать. Это то есть мы просто расскажем про перемены нейтралитета, то есть какие вещи важны для нейтралитета, мы расскажем о том, как Беларусь стремилась к нейтралитету, да? Под этим мы имеем в виду, что мы скажем, как, это, как элиты воспринимают нейтралитет, как общество воспринимает нейтралитет, насколько вообще Беларусь предрасположена к нейтралитету. И также есть ли заинтересованность в нейтралитете у соседних государств и более дальних государств. Третье раздел – это о том, выгоден ли беларусский нейтралитет в Беларуси, насколько он может быть выгоден. И в конце мы поделимся своими своими рекомендациями. Вот эти первые три раздела расскажет Павел. А я уже, в свою очередь, расскажу рекомендации, которые есть у нас в итоге в блоке. Тут только, наверное, последние пару слов о этих переменных нейтралитета. Это то, что. В принципе, то, о чем будет говорить дальше Павел, это то, что, когда мы разговаривали с изменением, были три вещи, которые наиболее часто называли как важные для того, чтобы государство могло стать в будущем нейтральным. Да? Это стремление элит и общества к нейтралитета, это международная заинтересованность в нейтралитете. И предрасположенность государства к проведению нейтральной политики. На этом я передам слово э, моему коллеге, с которым мы вместе написали это исследование, Павел Муцкевич, старший исследователь Центра физики. Спасибо, Рыгоров. Принимаю эстафету. Доброе утро, дорогие друзья. Итак, вот мы назвали одну из наших глав вечным шляхом». Это название мы позаимствовали у нашего земляка, так, Игната Абзираловича, который так назвал свое эссе, написанное сто лет назад. Вот в нем он пишет о, скажем, неком вечном колебании Беларуси, белорусов между Западом и Востоком и искренней непринадлежности белорусов ни к западной, ни к, западной, ни к восточной Цивилизации. Примерно схожих взглядов придерживался и наш белорусский историк той же эпохи Акиншевич. И, в общем, это показатель того, что стремление к нейтралитету – это не некая дилемма нашего времени, это, в общем-то, по сути, зов, зов предков. Советский период мы опустим, потому что в советском периоде белорусская СССР имела весьма ограниченную, очень формальную международную субъектность. Говорить о нейтралитете там особенно не приходится. Вот. Но тема нейтралитета возникает с момента обретения независимости нашим государством и находится отражение в самом первом и значимом документе Декларации про возглашение суверенитета оттуда практически дословно потом попадает в Конституцию 1994 года, которая с изменениями и дополнениями ну, действует или, так сказать, бездействует сегодня. Что важно отметить, что в принципе движение к нейтралитету, несмотря на то, что это стало практически сразу конституционной нормой, оно не задалось со старта. Мы вступили в ОДКБ, ну, подписали договор о коллективной безопасности, затем к власти пришел Александр Лукашенко, началось оформление наших отношений с Россией, в конкретный союз, военная интеграция с Россией. И вообще Лукашенко... В качестве внешнеполитического принципа провозгласил многовекторность. Обоснование этой многовекторности, в общем, и во многом созвучно, конечно, нейтралитету, но такой задачи сделать Беларусь нейтральной, несмотря на то, что соответствующая норма содержится в Конституции, белорусской дипломатии никогда не ставилась. Хотя эта идея была симпатична и белорусским элитам, и белорусскому обществу, и остается она достаточно симпатичной. Проводились на эту тему социологические исследования, но я думаю, об этом более подробно расскажет Рыгор. В белорусском обществе и среди белорусских элит, то, что видно из истории, то, что мы наблюдаем сейчас, в принципе, существует определенный консенсус относительно того, что Беларуси желательно иметь ну, определенный баланс в отношениях между Западом и Востоком и не желательно избегать четкого крена в одну, в одну из сторон. Если можно дальше... Ну, с одной стороны, в общем-то, понятно, почему белорусские власти вознамерились удалить тезис о стремлении к нейтралитету из Конституции, принимая тот уровень зависимости от России, который есть сегодня, принимая внимание, тот факт, что в принципе режим во многом держится на поддержке. Кремля, это само по себе это заявление достаточно понятно. Но даже если абстрагироваться от зависимости режима, то в общем и целом мы видим, что сама по себе зависимость Беларуси от России достаточно высокая. Это касается практически всех сфер, очень важных сфер экономики, политики, военной сферы, религии, масс медии и Так далее. Так что даже если представить себе смену власти в Беларуси, приход каких-то демократических сил к руководству Беларуси, то ситуация вот этой острой зависимости от России, она остается, и это является достаточно большой, большой проблемой, потому что даже, скажем так, в годы или в моменты ситуативного проявления нейтралитета, это период с... Ну, начинается этот период где-то с 2008 по 2020 год. Многие наши западные партнеры не сильно доверяли этой белорусской нейтральности, видели все равно в, в лице Беларуси некое продолжение внешней политики России. Ну и понятно, что после августа 2020 года эти впечатления только, только усилились, но в любом случае новым белорусским властям так или иначе в свое время придется доказать, доказать, что они самостоятельны, доказать свою самостоятельность или независимость от России. Если говорить о возможных выгодах, прежде всего о региональных выгодах возможного белорусского нейтралитета, то, конечно, в первую очередь они кажутся более очевидными для наших западных партнеров. Ну, в первую очередь связаны они с тем, что в лице Беларуси может появиться буферная зона между блоком НАТО и Россией или между НАТО и ОДКБ, также могут проявиться в том, что нейтральная Беларусь – это будет государство с предсказуемым и прогнозируемым внешнеполитическим курсом. Нейтральность Беларуси будет означать также лишение нашего региона точки такого геополитического противостояния между Западом и Востоком. И что очень важно, в лице Беларуси регион получит государство, равно если Беларусь будет нейтральная, равно и от Запада и России, но государство, которое не продвигает антироссийскую риторику и, в общем, достаточно хорошо понимает Кремль и его политику, и в этом смысле нейтральность Беларуси действительно может быть востребована в нашем регионе. Но с другой стороны, мы считаем и многие эксперты подтверждают наши опасения, связанные с тем, что, в принципе, идея нейтралитета, и к этому нам нужно быть готовыми, может не вызвать энтузиазма даже у наших западных партнеров. Ведь связано это, в первую очередь, именно вот с кризисом доверия. Доверие к самостоятельности Беларуси, к возможности самостоятельно, независимо от России, принимать важные внешнеполитические решением. Вот даже новым белорусским властям в свое время придется это, скажем так, доказать. Возможные выгоды и издержки белорусского нейтралитета, ну, выгоды, кое-какими выгодами, кое-какие выгоды возможного белорусского нейтралитета мы ощутили в периоды ситуативного проявления белорусского нейтралитета очевидно Они касались, например, экономики. Беларусь неплохо заработала на торговом эмбарго продуктами питания, которые вела Россия в отношении стран Европейского Союза. Беларусь замыкала на себе весь авиационный транзит, временами грузоперевозки, потому что в периоды конфронтации России с Украиной, Грузией, Турцией если можно дальше. Но это не ограничивается только экономикой. Все, все издержки есть, и имиджевые вещи. Опять же, вот за годы независимости, что, что, что важно, и что формирует некую, скажем так, предрасположенность Беларуси к нейтральному статусу, это то, что за годы независимости у Беларуси сложилась такая репутация Центра международной жизни на постсоветском пространстве. Это касается интеграционных процессов, которые происходят на постсоветском пространстве, но это также касается более важных для региона вещей, именно урегулирования региональных конфликтов. И вот с Минском связаны очень важные международные, позитивные международные ассоциации, которые созвучны с темой нейтралитета. Сложились, можно сказать, такие международные бренды, как Минские соглашения, Минские договоренности, Минская группа ВБСЕ по Нагорному Карабаху, Минская группа, Минский процесс, вещи, связанные с урегулированием ситуации между Россией и Украиной. Это своего рода такая инфраструктура нейтральности, которая, которая формирует предприятие тоже формирует предрасположенность Беларуси к нейтралитету. Главная же выгода для Беларуси от нейтралитета она, на наш взгляд, связана с внутренней проблематикой, как нам кажется и как показывают социологические опросы. Идея нейтралитета как как раз та идея, которая может стать нейтральной вокруг которой могут объединиться и элиты и... И общество. И можно дальше? Да, о выгодах я уже немного говорил. Те экономические мы немного ощутили. Ну, мы, скажем так, систематизировали все возможные выгоды от нейтральности на собственном белорусском э, опыте и на опыте тех стран, которые являются нейтральными. Ну, здесь вот вы видите их... Частичное перечисление. Ну, дальше, потому что я уже по времени. Важная тема, тема издержек, и она связана, с, в общем, с двумя факторами. В Первую очередь с тем, что, скорее всего, в результате стремления к нейтралитету как к реальной политике нам придется взять ответственность за собственное развитие. Ну, это может буквально выражаться там, скажем, в получении энергоресурсов по рыночным ценам, если мы имеем в виду Россию, И это, в общем-то, хорошо, нам так или иначе, наверное, в свое время придется к этому прийти. Но главные проблемы могут возникнуть в связи с негативной, с возможной негативной реакцией России на стремление Беларуси к нейтралитету в том случае, если... Россия решит, что эта политика имеет некую антироссийскую направленность. И вот эта негативная реакция, она, конечно, может создать нам в силу нашей зависимости от России проблемы практически, практически во всех сферах. Вот, от от военно-промышленного комплекса до экономики. Ну, дальше я передаю слово. Возвращаюсь слово Регору. Вот. Спасибо большое. Сейчас я перейду к нашему рекомендационному блоку. Он у нас достаточно обширный в 10 страниц и очень рекомендую как раз таки читать в оригинале, потому что мы все равно сокращаем. А то, о чем мы говорим в нашей бумаге, это то, что в принципе классический интернет, он очень тяжело достигнуть его в сегодняшних условиях. И это скорее всего будет. Крайне тяжело достигнуть после демократических преобразований в том числе. Но мы при этом мы говорим о том, почему важно сохранить эту идею в Конституции, при том, что мы должны понимать, что те исследования, которые я провожу, и которые есть в других организациях, которые проводятся, они все покажут, что идея это в бюджетном обществе популярна. Да? И белорусы хотели бы ее иметь в своей Конституции. При этом, это, опять же, это возможность консолидировать общество. Потому что если мы начинаем говорить про один какой-то вектор, то это отрезает э, часть общества от э, политики. Да. Поэтому если вот, мы, это нас все-таки скорее будущим да, политикам, а не действующим. Хотя, конечно, если действующие вдруг отдумаются, то, боже мой, мы не против. Но будем реалистами. Да? То есть мы говорим скорее про будущее. Политиков, да, и, и что это важно использовать ЛНЦ как возможность консолидировать общество и дать им, обществу возможность концентрироваться на внутренней повестке, а не быть разделяемыми между внешними блоками. Мы в нашей бумаге, исходя из того, что все-таки очень тяжело достичь нейтралитета, предлагаем использовать другую политику. Мы говорим о политике открытости О том, что нужно привлекать в сотрудничество максимальное количество акторов и избегать международной конфронтации. Это ну, таким путем, то есть, чем больше не, исход, не выходить из каких-то союзов, да, а скорее наоборот создавать больше союзов, привлекать больше других партнеров, они а каким-то образом ограничивают свои отношения с Россией. И к России мы сейчас еще вернемся, потому что это тоже очень важно тема о том как строить отношения с Россией в контексте нейтралитета или политики открытости. Сейчас я расскажу немного рекомендаций, которые мы называем про политики открытости. Во-первых, это внедрение прозрачной модели обсуждений. Это мы исходили в том числе из негативного опыта политики ситуационного менталитета режима Лукашеки, которая была в предыдущие годы, до 2020 года, это то, что на самом деле белорусским тем властям, никто не верил, потому что не было открытого обсуждения, не было понятно, откуда, как принимается решения, откуда они исходили, из какой калькуляции. Поэтому очень важно, чтобы в будущем, в будущем Внешнеполитические вопросы, да, и внутриполитические вопросы, да, они были открытыми, они были прозрачными, они обсуждались и именно таким образом э, поддавались обществу, да, просто чтобы они проходили через общество, через обсуждение в обществе, через обсуждение с экспертами, с журналистами и так далее. Э, вторая вещь – это расширение международного э, торгово-экономического и инвестиционного инвестиционно финансового сотрудничества. Это мы говорим о том, что в Беларуси очень важно, Сделать две вещи. Во-первых, это увеличить сотрудничество с международными финансовыми институтами, как ВТО, как МВФ, всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ИБРР, Организация экономического сотрудничества и развития. Но также нам нужно понимать, что мы должны просто увеличить экономические отношения со всеми. В принципе, странами. Но а, мы, может быть во время презентации наверно надо сделать упор про то, что о чем а, что, что важно для Беларуси, да что мы не, там не только должны как бы улучшить а, знаете, привлечь больше партнеров, чтобы они там а, имели отношения с Беларусью, внутри Беларуси, но также чтобы белорусские компании выходили на международные рынки и имели возможность и в какой-то степени да, завоевывать. И для этого очень важно улучшить условия доступа белорусские компании на международные рынки, мы когда говорим про политику открытости, это не та политика, которая основана то, том, чтобы все к нам пришли, но в том числе, чтобы и мы шли на другие рынки. Третья вещь – это улучшение отношений со странами Евросоюза и США. Достаточно очевидно, что эти отношения сейчас находятся на нуле, не то, что на нуле, они находятся в минусовой плоскости. И очень важно после изменений в Беларуси эти отношения достаточно быстро увеличить. Также мы говорим о создании пояса добрососедства и укреплении дальней дуги партнеров. Это говорим о необходимости создания двухсторонних дорожных карт, интенсификация отношений с другими государствами. В принципе, у нас есть разные карты, дорожные и союзные программы и так далее. И очень важно, чтобы Беларусь создавала другие дорожные карты по развитию отношений с другими государствами. Но при этом надо понимать, что все-таки эти должны, должны не иметь антироссийской направленности. То же самое мы говорим про дальнюю группу партнеров, это страны, которые находятся дальше. У нас с Павлом выходила как раз-таки статья месяц назад про разворот в Азию, где мы как раз-таки очень много говорим, что не нужно переоценивать себя для этих стран. Но при этом мы должны понимать, что на самом деле это очень тоже важно для развития, для развития бюртской внешней политики. Также мы говорим о снятии военной угрозы. И тут я, может, чуть-чуть скажу про ОДКБ. Все-таки Минтранситет во многом связан с военной сферой. ОДКБ для Беларуси является такой структурой, которая не имеет каких-то особых ни плюсов, ни минусов. То есть она не имеет плюса, потому что мы там вообще, у нас нет никакой военной угрозы со стороны Украины, Польши и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле у ОДКБ для нас бессмысленно, но и минусов там тоже нет, да, потому что это организация, которая занимается в большом счету военной ситуацией в Средней Азии, и от того, что мы там формально находимся, тоже большой проблемы нет. Но при этом мы должны понимать, что все-таки должна стремиться к тому, чтобы стать зоной сопряжения между НАТО и ДКБ, увеличивать безопасность между партнерами, увеличивать сотрудничество между международными. Также мы говорим о развитии интенсивных источников доставок энергии, энергоресурсов, мы говорим о необходимости сотрудничества с странами, которые как Азербайджан, Саудовская Аравия, США, Ирак, Иран, о том, чтобы увеличивать поставки энергоресурсов из этих стран, также увеличивать использование зеленой энергетики в Беларуси, что возможно благодаря во многом доступных сейчас проектам международной технической помощи. Также мы говорим о том, что о возвращении продвижение Минской экспертной и переговорной площадки сегодня, да, опять же, звучит достаточно необычно в нашем этом контексте, но ä, ä, это к этому надо возвращаться, да, то есть мы должны понимать, что это все-таки это то важный, важная ценность Беларуси, что все же мы должны ценить то, что Беларусь стала таким центром для интеграционных и дезинтеграционных процессов. Да, что это место, где люди встречаются, чтобы обсудить, как дальше будет жить регион. Также мы говорим о продвижении Беларуси как место новых возможностей и говорим о том, что о необходимость создания безбарьерной среды для международного перемещения людей капиталов, товаров и услуг. Конечно, международное перемещение людей сейчас очень много иронично в контексте того, что происходит на границе. Но опять же, опять же мы не станем повторять, что все, что происходит, как раз-таки нелогично, а определенное возвращение к логичным событиям, но все же должно произойти. И поэтому и для Беларуси будет очень важно, чтобы... В этот момент, когда будет возвращение к какой-то логичности, нормальности, чтобы Беларусь была открыта для сотрудничества с международными бизнесами и имела максимально упрощенные, упрощенные условия ведения бизнеса в Беларуси. И стала таким международным хабом сотрудничества. Также, что важно сказать, это о том, что в Беларуси необходимо Убедить Россию, что избранную ею политику не несет угрозы российским интересам. Да? То есть нужно понимать, что все вот эти вещи, про которые мы говорим, предложено на самом деле приведет к уменьшению влияния России на белорусскую внешнюю политику. и Поэтому очень важно, чтобы белорусская внешняя политика это понимала да? каким-то образом, который мы описываем. Дальше она достигала конструктивного восприятия Кремлем новой белорусской политики открытости, в том числе это такие вещи, как отказ от заявления наличие российской угрозы для Беларуси, это создание позитивного имиджа белорусско-российских отношений, это э, какие-то вещи во, ну, во внутренней политике, такие как сохранение статуса русского языка, статуса экзахата для бюро-православной церкви, это сохранение формата сотрудничества в разных сферах, как консультации во внешней политике. Чуть важнее, да, тут, говоря про военное сотрудничество, важно сохранить это военно сотрудничество на сегодняшний уровень, но очень важно, чтобы это военное сотрудничество не увеличивалось. Да, особенно в контексте того, что сейчас вот создается совместно учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО на территории Груднической области. И очень важно, чтобы... Этот учебно-боевой центр не стал э, военной базой не получил статус военной базы. Э -э о, это сам конец презентации. да? Ну, Я, может, еще тут только добавлю, что на самом деле очень важно, чтобы, возвращаясь к тому к международному контексту, очень важно, чтобы Беларусь работала на том, чтобы уменьшить... Э -э уменьшить... Э -э напряжение между Западом и Россией, потому что, несмотря на то, что есть даже Беларусь будет стремиться к нейтральному статусу, очень важно, важное значение будет иметь международный контекст, как между собой будут стремиться Запад и Россия, и будут ли они заинтересованы, чтобы такое, такое нейтральное государство или почти нейтральное государство, открытое государство могло проводить более самостоятельную политику. На этом я заканчиваю. Я вижу, что уже подняты руки, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Да, коллеги, буду рад вопросам. Пользователь ГАЛА, к сожалению, не очень, понятно, не очень понятно, кто вы. Я вот поэтому прошу, чтобы люди переименовывали себя, чтобы нам было понятно, с кем мы имеем, но... Раз рука поднята, то... Галина Кашевская, да. Давайте попробуем. Галина, включайте, пожалуйста, камеру и звук. Да, добрый день. Спасибо. Спасибо докладчикам за эту тему, потому что она действительно важна. Я ей тоже долго думала, и у меня вопрос... Я согласна с тем, что объявить о политике нейтралитета это ну, это будет хорошо, но этого будет недостаточно. И спасибо за вот эту тенденцию политики открытости. В свое В то же самое время мне кажется, что объявить политику открытости тоже недостаточно. Ну вот открыты мы, что военные базы российские здесь увеличиваются, допустим, растут. Достаточно ли это будет такой политики открытости для Запада, чтобы, в общем-то, верить, доверять Беларуси как нейтральной стране, допустим. Поэтому у меня такой вот вопрос может быть. Каким образом можно вот убедить Россию, что нейтралитет Беларуси, военный нейтралитет, он будет выгоден ей, потому что, на мой взгляд, пока э, военное присутствие России будет в Беларуси, ни о каком нейтралитете, ну, никто не поверит э, Беларуси в этой тенденции. Но ну, и в то же время, наверное, все-таки имеет смысл сразу объявлять политику открытости и нейтралитета вместе, для того, чтобы вот эта открытость была, ну, понятно, в каком направлении мы открыты и к чему мы идем, как стратегия нашей страны. Ну вот самое главное это убедить Россию. Вот, что может помочь убедить Россию? Спасибо. Спасибо. Я может быть начну, Павел, при желании дополнит. Я думаю, что очень важно, когда мы говорим о России, тоже учитывать, что у нее достаточно разные интересы во внешней. Прошу прощения, это Сирия у Нам нужно понимать, что Россия сегодняшняя и Россия в будущем, это могут быть достаточно разные страны. То есть вполне возможно, что Россия в будущем будет интересно иметь Беларусь, которая имеет лучшее отношение с Западом, которая более открытая для международного бизнеса, которая и возможно, что если Беларусь будет более самостоятельно, то как раз таки нейтралитет станет для России возможностью гарантией того, что Беларусь не уйдет на Запад. Да? то есть это будет возможность как раз таки зафиксировать э, в какой-то степени э, уровень э, интегрировать в Беларуси в Запад на том уровне, который вот бы, что Беларусь туда все-таки не вступает. Также нужно понимать, о чем мы говорим в нашем исследовании, это то, что о необходимости развития экономических отношений, да, о том, что необходимо рационализировать отношения с Россией через экономику. И, например, такие вещи, как развитие международного финансового рынка, они тоже могут быть очень интересны России. К примеру, если через Беларусь, будет налажено сотрудничество с международными финансовыми центрами, которыми например сейчас Россия не может контактировать из-за введенных против российского правительства санкций, то это тоже является для нее какой-то возможностью. Самый простой пример это санкционка, да, что когда Беларусь действовала, поставляя некие товары в Россию, они же служили Обслуживают также и российские интересы, что Россия тоже была заинтересована в том, чтобы поступала к ней санкционка. Она просто ввела эти санкции формально, да, но она все же была заинтересована, чтобы поступал какой-то ХАМОН э, или какие-то другие продукты. Да. То есть мы должны понимать, что в какой-то степени этот нейтралитет, он тоже может быть интересен России. Да, Павел, пожалуйста. Ну, я я может быть. Что буквально можно. А, да, пожалуйста, извините. Николина, пытаюсь... давайте Павел ответит и потом, если. Вы... Ну, я может быть буквально два слова. Не так важно, что мы задекларируем нейтралитет или политику открытости или все вместе. В конце концов. У нас задекларировано стремление к нейтралитету с момента обретения независимости. Но это нам мало, скажем так, могло. Важно только то, что будет из себя конкретно представлять эта внешняя политика. То есть конкретные шаги. И вот эти конкретные шаги мы попытались сформулировать в своем, в своем документе. Здесь их частично... Частично, скажем так, представили. Отношения с Россией, конечно, очень специфические. Мы попытались очертить вот эти красные линии, за которые желательно не переходить. Это тоже есть в этой работе. Ну и что еще нужно понимать? Речь идет о досрочной стратегии. То есть это не год, это не два. Мы предлагаем нейтралитет поставить в качестве некой очень долгосрочной цели и начать к нему движение. Получится, ну, что-то у нас из этого может получиться, что-то нет. Здесь важен сам по себе процесс движения к нейтралитету. И полезность этой политики, этого смысла, который мы будем вкладывать в эту политику, в том числе для России и для, для региона. Спасибо. спасибо. Спасибо за ответ. Да. Что-то хотела вот сказать, но, ну, наверное, в общем-то, а, я знаете что, хочу поделиться просто. Когда мы говорим о будущем, я никогда не забуду, когда-то был, ну, в общем, кружку купила, и на ней было написано «Today meets future». То есть вот эти шаги к будущему, если мы будем откладывать на завтра… Что там что-то изменится в России, правительство поменяется и так далее. Ну, это откладывает наше собственное будущее. Меня интересует больше и волнует, какие шаги мы сегодня будем предпринимать в политике открытости, чтобы нас уже услышали. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну, есть ли еще вопросы? Потому что, на самом деле, конечно, вот мы говорим про нейтралитет, а все вопросы, которые я вижу, они все про Россию, про реакцию России, про как не разозлить Россию. Ну вот, например, вопрос Ивана Фокина из Российской ассоциации политических наук. Вопрос следующий. Не является ли нейтральный статус, скрытой враждебностью по отношению к России? Рыгор и Павел, что вы можете вот ответить Ивану? Я думаю, что большая проблема белорусского интереса, что он воспринимается именно так, что он воспринимается как что-то враждебное, как воспринимается в России как инструмент ущемления российских интересов. Я думаю, что это неправильная позиция, и в принципе нужно понимать, что... Вот, эта вот позиция, которая есть сейчас в России, она во многом эмоциональная, она во многом построена на нарративе, что вот очень важно иметь где-то рядом Беларусь под подконтрольную, близкую, там, евразийскую и так далее и тому подобное. Но если отойти там, к каким-то более конкретным вещам, то мы должны понимать, что... Возможно, Россия тоже заинтересована в нейтральном статусе Беларуси. И, возможно, Россия тоже была заинтересована не выделять на беларуську миллиардов долларов за последние 25 лет. Возможно, Россия была бы заинтересована в более самостоятельной Беларуси, которая сама могла бы предлагать России какие-то проекты в экономической сфере, в политической сфере. То есть, если мы исходим из этого, то... А можно допустить, что на самом деле Россия тоже заинтересована в том, чтобы Беларусь была как государство более самостоятельным и более нейтральным? Павел, хотите что-нибудь добавить? Да, я думаю, что антироссийская Беларусь, антироссийская нейтралитет Беларуси. Ну, мы этим мало удивим наши регионы. Мы как раз-таки и суть, и плюс Беларуси для региона, для самой Беларуси для России будет состоять в том, что вот на нашей карте в нашем регионе появится государство, повторюсь, равноудаленное и от Запада, и от России. Но понятно, что в любом случае у нас будет. Свои более тесные отношения с Россией, от этого никуда не уйти. Но, скажем так, относительно равноудаленная, но имеющая хорошие отношения с Россией, хорошо понимающая Россию. В этом, в этом состоит бонус и для нас, и для региона, скажем так, и в конечном итоге для России. Спасибо большое. И вот я вижу поднятую руку от Томаса Буксбаума из Thank you very much uh, for this extremely exciting uh, discussion. Um, I would have a lot of comments, but this is not the place, so I would just limit myself to questions. And I haven't read your paper yet. I do apologize. Uh, question one. Which kind of neutrality is? would you envisage for Belarus? Uh, there are different ones and uh, when I look to the draft, to the recent draft of the People's Constitution, it says very clearly permanent neutrality. Actually, uh, under international law and under international politics, uh, permanent neutrality is possibly the only one which makes sense as it can be notified or guaranteed by other countries. I fully agree that one has to look to benefits of neutrality and neutral countries in particular show that they are beneficial to the international uh, society and that neutrality is not a negative concept like Switzerland used it in the very past changed it as well and my second question out of it have you looked to present or historic examples where russia was interested or is interested in neutrality uh, after world war ii uh, i just quote austria and there was an idea even uh, to uh, have germany neutral Uh, at present, I only would point to uh, Transnistria. There are ideas that if Moldova, where neutrality is enshrined in the Constitution, uh, that this may be one way to overcome the conflict of Transnistria. But I agree. Uh, that it was an interesting period in Belarus up to 2020, uh, when a kind of situational neutrality put Minsk at the limelight of regional international developments. And uh, I do agree uh, that uh, in case Belarus wants to achieve a status of neutrality, uh, you would have to convince Russia that this is useful also to Russia. Thank you very much. Thank you Thomas, just before answer. I to another or can I answer right here? can choose a parallel translation. Okay, then I also in English. Well, we shouldn't apologize. Actually, the paper was just published, so it's like it was published like an hour ago. So please read it. I think it, it it's kind of interesting paper. Uh, as for the first question, I like which kind of neutrality we are talking about. We see that that actually right now permanent neutrality under international law, it, it's not possible in the country. and. Uh, it would be, in a way, it would be even naive to think about that. Uh, and, uh, and because we have to understand the current condition that we see in the country. And uh, that's why we are talking a lot about the policy of openness, about that Belarus should actually develop its foreign policy, in, in include, involve other international actors into international cooperation, in, in, Uh, intensify economic relations with other countries intensify relations with the west with the uh, other countries and uh, to work on uh, trying to remove the, uh, the the danger from each other from the NATO and from their uh, csto so I think that is why we, we were saying a lot that actually, The way forward is is to start from the scratch, start from the openness, start from the building relations with, with many actors. As for the second question, we didn't uh, study a lot countries, uh, other countries, because actually we did a lot on uh, Switzerland, because Basel was a charge of in Switzerland, and uh, and. Uh, And uh, we also learned a lot about the uh, Finnish case because actually it's is, is always uh, you know, compared with what we have in Belarus. Uh, so uh, I cannot say that we, we said it a lot because actually all of these cases are pretty different and they show different uh, circumstances and they show different conditions. They show that actually, Different ways exist, and uh, all of these neutralities are pretty unique in a way, uh, but at the same time, well, uh, we see that in the case of Austria, I think maybe you know a lot more than we do, uh, but I guess that actually we shouldn't think that Russia lost because of the Austrian neutrality in a way when you agree that uh, to the neutrality of countries like Austria in a way Russia can continue reap some dividends in the long term that actually Austria for example still retains some kind of special relationship with uh, Russia and, uh, and they, it continues to work with Russia probably in a little bit different way than other western states so I hope that I answered your question. Спасибо. Да, спасибо, спасибо Томас, спасибо Ругор. коллеги, еще вопросы от кого-нибудь, кого-нибудь, кто, возможно, еще не высказывался и хочет высказаться? Если нет, то Галина, пожалуйста. Да. Спасибо. Я не знаю, это будет вопрос. Наверное, не вопрос. а Скорее, размышление такое, может быть. А наша беда Белоруссии в том, что мы находимся между двух различных систем политических. И здесь нейтралитет, наш нейтралитет, это, можно сказать, наше выживание. В противном случае это будет ну, постоянное, как в истории это было всегда на протяжении многих веков, противостояние именно двух систем. И здесь, конечно же, мне кажется, без вот этой открытой политики, без озвучивания вот этих проблем нам никуда не уйти, ну, чтобы понимать нашу тенденцию, наше желание к нейтралитету. И я просто хочу поделиться Буквально тоже воспоминаю, у нас вот были, было в доме два, двое соседей. Мы жили в своем частном доме, и было два соседа. И здесь случайно или не случайно один сосед стал ходить к другой соседке. И через нашу территорию полетели, извините, поленья деревянные. То есть жена бросала туда, через наши все огороды. Кто страдал, страдали мы. Рано или поздно нашей семье, моим родителям пришлось усмирять обоих, можно сказать, и ту и другую сторону разговаривать и усмирять их. И этот момент вот это, этот случай, он у меня так остался вот в памяти, что происходило в то время, что мы были под угрозой все время, понимаете наша семья, наш двор, наш огород, мы сами дети. И вот этот вопрос он сидит и я думаю, что нам нейтралитет он просто необходим, но его необходимо озвучивать, Доносить наши стремления и то и другой стороне. Спасибо. Да, спасибо. Ну что, Регор Павел, может быть какие-то к этому заключительная ремарка и давайте тогда будем, может быть, завершать. <связывая> Что-то сейчас какая-то, мне кажется, с у Регора проблема с интернетом. Да, давайте тогда, может быть. Давайте, Павел, вы, да. да. Да, конечно, очень важно, чтобы наши партнеры понимали, к чему мы идем. То есть декларация о стремлении к нейтралитету, открытой политике, все это важно именно для того, чтобы наши партнеры понимали, Суть нашей политики, суть нашего стремления, нашей цели и так далее. Но что мы хотели также в этом исследовании показать или какую мысль привести? Нейтралитет – важная цель, но это не сама цель. Все-таки во главе угла должны быть прагматичные интересы. Это значит, вот Регор приводил пример с ОДКБ, это означает, что если сегодня для нас выход из ОДКБ – сопряжен с большими издержками, то, может быть, именно сегодня лучше там или пока можно пока там э, остаться. Если так сложатся политические, геополитические обстоятельства, что мы сможем перевести наш статус из членства в наблюдатели и или партнеры, и это действительно будет выгодно с точки зрения прагматичных интересов в Беларуси в тот момент, ну, значит, нужно будет переводить этот статус. То есть все равно... Политика нейтралитета, она должна быть недогматичной, как мне кажется, вот именно в нашем белорусском специфическом случае, она должна быть гибкая. То есть мы ориентируем действующие и будущее, ну, прежде всего, наверное, будущее белорусской власти на то, чтобы политика Беларуси была и прозрачной, и открытой, и гибкой, и руководствовалась исключительно прагматичными интересами. Вот. Спасибо. Спасибо большое. И напоминаю, что вы можете прочитать исследование Павла Ирагора на сайте New Belarus Vision. Это сайт Центра новых идей. Оно там лежит как на, как на русском, на русском оно и на английском языках. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.